В прошлом видео я разобрал, как реализовать Keylogger на США. Для тех, кто не смотрел, я сделал это с помощью хуков. Но эта система не всегда удобна, если нужно сделать горячие клавиши в программе. Есть способ гораздо проще. О нем и пойдет речь. Матвей Бухарцев в заметках программистов. Начали. А для начала нам нужно скопировать программу, которую мы писали в выпуске «Фоновый процесс» на c -Sharp. Для этого мы копируем импорт функции из DLL файла, а также копируем саму функцию, которая переключает нашу программу в фоновый режим. Дальше начинается самое интересное. Мы обращаемся к функции «RegisterHotKey», которая будет регистрировать горячие клавиши, что следует из названия. Та, в свою очередь, в качестве аргументов принимает «Handle» окна, «ID» — горячие клавиши, которые мы регистрируем, а также сами клавиши, точнее их коды. Mod shift это переменная, в которой будет храниться код клавиши Shift, а второй клавишей в данном случае будет кнопка паузы, которая редко используется и мне кажется пригодится в данном случае. Для того, чтобы взять ее код, мы дописываем Uint перед обращением к ней, что значит Unsigned Int, то есть целое беззнаковое число. А дальше на всякий случай вызовем Функцию MessageBox MessageBoxShow, которая будет уведомлять нас о том, что все сломалось. Дальше, как в прошлый раз, копируем импорт нужных функций из DLL-файлов, а также добавляем нужную для импорта библиотеку. Следующим шагом станет создание процесса, который будет захватывать наши горячие клавиши из событий Windows. Для этого мы реализовываем функцию vnb -Protz. Дальше допишется все автоматически. В качестве аргумента эта функция содержит переменную типа message, сообщение. Сама функция вызова не требует. В самой функции прописываем условия Если оно выполняется, то возвращаем окну исходный нескрытый вид. И после этого удаляем горячие клавиши. Естественно, нам нужно вернуть что-то в перехваченное сообщение. Мы возвращаем 0 и заканчиваем работу функции наконец, стоит создать переменные с кодами клавиш. Вот они. Что-то подчеркивает красным. А, вот. Все. Пускаем, Нажимаем на кнопку. Окно пропадает. Shift-пауза. Все возвращается. Прекрасно. Все. Это был короткий выпуск. Следующий будет побольше. Пока.